И сегодня у нас новый видеоролик. Это видеоролик нового формата. Сегодня мы будем узнавать, сколько мы сможем заработать на ферме в X3 день. Итак, поехали. Итак, времени сейчас 12.58. То есть в 13.58 мы должны завершить нашу работу. Итак, мы можем завершить ее также в 14.00, э, то есть до минуты здесь ничего не решат. Итак, поехали. Итак, времени сейчас 2 часа. Давайте мы завершим нашу подработку. Мы получили 137 700. И я собрала 34 урожая. Мне кажется, работать фермером в x3 день очень прибыльно. Ну а если вам понравился данный видеоролик, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. С вами была я, Настя. Всем пока!